Здравствуйте, люди! Так получилось, что мне, простите уж меня, пожалуйста, придется сообщить вам про неприятную весть. Мне бы этого не делать. Пусть бы это сделал кто-то другой. Ну так получилось. Это я объясню вам дальше, почему это. В общем, ждет нас жестокая судьбина всех землян, людей. И разных других животных, как говорят, братьев наших меньших, что ли. Вот... Люди все никак не угомонятся. Все хотят быть главными хозяевами жизни, чтобы другие бы были бы бедные и работали бы на них за грош или за тарелку похлебки, например. А если, значит, помрет этот работяга, то им, детям, Хозяевам жизни, которые Хочут Стать Даже лучше Делиться не надо Вот Доигрались люди Я Человек неверующий в Бога, например Так меня Мамка с папкой воспитали Ну и время было у нас такое когда вот считалось что религия это опиум для народа я свою мнению в этом плане не поколебал бы вот но тут как Ведение мне было. Я вот человек пожилой, болезненный, часто болею и плохо сплю. Но иногда, иногда сплю так крепко, что могу, например, даже и не проснуться. Вот. Я этого не боюсь. Ну, приходит такое время ко всем. Вот. И когда я вот так вот крепко сплю, как будто бы я убитый уже, тогда мне приходят разные видения во сну. Вот и в этот раз пришло мне такое видение. Не человек это был. Ну, как сказать вам, не человек. Вот люди религиозные, они богов рисуют, кто на иконах, кто и что, как в разных религиях, по-разному, да, и там конкретные какие-то изображения, а я в своем сну повстречался с такой сущностью, ну, ни гуманоид, ни инопланетянин какой-нибудь там, например. И не сказать, что похожий на того бога, которого рисуют на иконах там и в разных других изображениях. Вот. Это такая сущность, что-то вроде отдаленно напоминающая какой-то туман, что ли, облако такое, с конфигурацией. И своими размерами приблизительно походил на человека. Ну, как, вроде туман такой. И вот он, или оно, или она, по голосу даже не поймешь. Голос был такой, ну, трудно сказать, вот то ли женской, то ли мужской, то ли детской. Сообщил мне, сообщила эта сущность, что ждет нас, землян, большая беда, расплата за все наши неправильные в жизни действия. Вот короче дело в чем дело в тем что обещался этот ну как обещался ну, вроде того что он передал информацию что ли так судя по его конфигурации и не скажешь что он такой могучий вот ну значит это будет происходить Независимо от него, хотя, может быть, он разделяет эту мнению, но дело в тем, что он, или оно, эта сущность сообщила такую неприятную известию, что Земля наша, Матушка, шарик наш земной, скоро Приблизительно даже дату сказал. В 2026 году, весной, в марте, вот, в период равноденствию, когда, значит, вот, день и ночь становятся одинаковыми по времени, да, вот, в это время земля, наша матушка, перевернется и сменит свои полюса. Северный станет южным, а южный станет северным. Да и фиг бы с ним бы, например. Но ведь это будет трагедия. Вот, перечислять буду все, что я услыхал от этой сущности. Во-первых, ну, невелика беда, конечно, но электричество на Земле, оно, конечно, останется. Только электричество, оно сменит свои полюса и магниты сменит свои полюса и получится, что все оборудование, вся аппаратура, которую человечество создало при помощи своей научной мысли, мысли, что ли, все это перестанет функционировать, потому что все эти ихные там... Я ошибка не разбираюсь в этим, но люди понимают, поймут меня, которые этим разбираются. Все эти транзисторы и микросхемы что ли всякие там они <свят> они будут работать совсем в обратном направлении но это не предусмотрено вот ну да вот есть вот эти часы например настенные вот которые на батарейке вот да я вот как-то неправильно воткнул батарейку и у меня стрелка пошла в обратном направлении не туда, куда и надо. Вот. Но где-то что-то, какие-то приборы, может быть, будут работать. Но, опять же, они будут работать, наоборот же, в другую сторону. Не так, как надо, не так, как задумано. И это пойдут, значит, аварии всякие. Но это фиг бы с ним. Аварии. Тут и без авариев. И без авариев. Короче, в момент, когда вот эта самая земля переворачивается. И... Полюса сравняются, это будет какие-то, какие-то, может быть, секунды. Но вот когда полюса сравняются с теперешними, теперьшними вот экватором что ли, в этот момент на Земле на какие-то мгновения исчезнет даже гравитация. Вот и от Земли отлетит большой Огромный кусок атмосферы. Космос просто. Конечно, вся атмосфера не успеет улететь. Потому что Земля, дойдя до своего полного перевороту, магнитное поле образуется снова. И гравитация образуется. И оставшуюся часть атмосферы Земля успеет поймать. Вместе с этой атмосферой улетит Значительная часть воды из земли. Но это тоже не самое страшное. Самое страшное в этот момент. И что? Начнутся страшные ураганы. Вот атмосфера как крутанется. Начнутся страшные ураганы, которые будут сметать все. Все леса будут выдирать с корнем и бросать на землю. Вот, возникнут страшные пожары. Все, что может гореть, будет гореть. Все города, все дома рухнут. Разом, разом рухнут. И все люди, которые в этот момент будут находиться в домах, особенно если оказалось это ночью, вот, они будут заживо погребенные под обломками кирпичей и разных там бетонных, железобетонных конструкций. Вот беда какая. С оттудова уже вряд ли кто живем вылезет. Конечно, есть шанс в этот момент остаться в живых у некоторых людей. Которые в этот момент окажутся не внутри помещений, а на улице. И если, значит, здания рухнут так, что не завалят их, у них есть возможность. Да, это будут единицы. Это будут единицы людей. Может быть, вот город. Много миллионник или миллионник. Рухнет. И в ем, в живых останутся, ну, может быть, несколько десятков человек. Но опять же, эти люди будут сильно пострадавшие. Во-первых, атмосфера резко изменится, состав атмосферы. Кислороду станет сразу мало. Потом вот этот самый ураган, ураганный ветер, который, значит, людей просто будет сшибать, нести и... В момент, когда гравитация на земле исчезнет на несколько там каких-то секунд, мгновений. В это время, значит, все это дело ураган вот это, этих людей приподнимет. И может отнести и ударить обо что угодно. Вот. Так что эти люди тоже, скорее всего, по большей части погибнут. Потом, даже оставшиеся люди... Если, значит, чудом он уцелел, его не разбило, не придавило, не сожгло. У него здоровьишко, может быть, не шибко, сердечко не шибко. Физкультурой человек не занимался, физическим трудом, например, брезговал. Или он пожилой, или ребенок, и что. Вот у него, значит, сердце не выдержит вот этого всего страху и вот этого перемены атмосферы. Он задыхаться начнет, сердце начнет останавливаться у человека, а в момент отсутствия гравитации просто у людей, у некоторых не выдержат сосуды в мозгу и в теле, и слабые сосуды просто лопнут, и люди просто погибнут от кровоизлиянию. Вот, опять же, опять же, есть шанс, что некоторые выдержат вот эту испытанию эту нагрузку. Но их будут буквально единицы. Вот нас на земле сейчас рассказывают, будто бы. Ну, может и брешут, может, правда. Будто бы нас тут семь с половиной миллиардов, что ли. Так вот, после этого, значит, нас станет не семь с половиной миллиардов. И даже не семь с половиной миллионов а в лучшем случае на всем земном шарике могут остаться, но семь с половиной тысяч, может быть, человек. Но опять же, не все эти люди в дальнейшем смогут выжить, потому что все кругом рухнет. Будут пожары, ураганы, наводнения, землетрясения. И значительная часть этих людей тоже будет погибать, особенно те, которые останутся в одиночестве, у кого не будет рядом поддержки. Это шанс есть у людей выжить, у тех, которые скучкуются группами как-то. Дружка-дружку как-то смогут поддерживать, помогнуть как-то. Вот. Ведь вот природа нас когда создала, она же нас сделала как? Почему человек на земле стал доминировать же? Потому что мы же... Люди, наши предки, вот, они же как спасались, они же дружка-дружку поддерживали, помогнули, вот, а теперь че? теперь че? вот, люди сильно спортились, спортились люди, и, опять же, вот эти оставшиеся, кого-то жаба заест, и он посчитает, что вот он никому ничего не должен, по глупости своей. Да, и не станет, например, помогать никому. Так ему тоже тогда никто не поможет. И он тогда обреченный. И вот только люди, которые поняли, поняли вот кару, вот эту природную. Ну, люди называют ее Богом. Пусть можно и так назвать. Вот. Вот эту кару, которые поняли, они объединятся и будут дружка-дружке помогать. И вот эти люди, они дадут начало новой человеческой общине, цивилизации. Вот надо, очень важно, чтобы эти люди запомнили вот то, что сейчас происходит, и чтобы передавали будущим поколениям своим, как надо правильно жить, как, чего надо, чего не надо делать ба, чтобы вот такая история не могла бы застигнуть бы врасплох и уничтожить полностью человеческую цивилизацию. Вот. Такую новость о беде сообщила мне вот эта самая сущность, которая мне приснилась. Вот я скажу. Надо мной сейчас некоторые посмеются, скажут. Брехня это все. Привиделась тебе всякая щепуха, например. Некоторые так скажут, подумают. А я вот скажу так. Видимо, все-таки... Есть какая-то сила в этом свете, которая, значит, решила, что я должен вот это дело знать и сообщить людям. Почему? Потому что вот как-то я говорил, что я человек вот пожилой, болезненный. У меня как-то вот были случаи, когда я болел. Но теперь нету у нас нормальной той медицины, которая была при советской власти. Теперь еще медицина, врачи теперь еще не от, от слова врать. Вот. И вот у меня желудок как-то заболел, сильно-сильно. Я не знал, чего делать. Пошел в аптеку, смотрел в аптеке лекарства, дорогие лекарства. А у меня тогда и пенсии не было. Вот, тогда я еще не достиг пенсионного возраста, вот, а по причине того, что вот Советский Союз развалился и началась разруха в экономике, я был безработным аж целых 15 лет. Ну, и естественно, с деньгами у меня было очень туго. Я спасался тем, что... Собирал грибы, ягоды, продавал. Вот этим жил. Ну, огородничал, огородик что у нас небольшой. Вот. Ветер, значит, спасался. Ну, денег все равно на все не хватает. И мне тогда тоже приснилось, приснилась вот такая же сущность, когда я крепко вот уснул, долго-долго не спал от боли, и потом уснул крепко. И мне приснулась вот эта самая сущность, которая, значит, мне сообщила вот эту тревожную весть. Тогда она мне сообщила хорошую весть для меня. Что вот ты выйди утром, дело было летом, выйди утром, оторви от куста шиповника молодой листик с макушки, разжуй и проглоти. На тот момент у меня еще зубов во рту хватало, еще это теперь, что у меня половина зубов выпала, и я такую вещь, например, разжевать не могу. Ну, опять же, для этого есть всякие технические средства. Вот. Но я утром встал, вспомнил этот сон, вышел, желудок у меня еще болел, я даже кушать не мог. Я вышел, разжевал. Листочек этого самого шиповника, и у меня, о чудо, желудок болеть перестал же. ладно я подумал, что это чисто случайность, вроде того, что плацебо какая-то, ну как доктора говорят, вот, обман такой, вот, самого себя загипнозировал и обманул же, я так подумал. Но потом у меня эта история еще пару-тройку раз повторилась. И опять уже критически относясь к этому делу, чтобы, значит, меня сам себя я не загипнозировал бы в этом плане, я опять пожувал этот самый листочек Шуповника. И опять же была такая же история. Болеть перестала. Вот, теперь скажу я вам, желудок у меня... Побаливать реже и не так сильно. Вот. Ну, правда, есть другие болезни. Букет подтянулся, подтягивается. Приходит время, когда у человека образуется такой букет болезней, с которыми он справиться не может. И старость это не, не цифры в паспорте. Старость это вот когда организма человека не в состоянии справиться с тем букетом болезней, которые в нем образовались по разным причинам, что вот как он жил, как он питался, как он работал, ну, в какой среде, в какой обстановке жил, от этого много чего зависит. Ну, говорят и что, наследственность какая-то есть, вот, вполне возможно. Так что... Так что вот у меня оба мои родителя, и папа, и мама, померли от рака. Папа помер от рака легких, мама от рака толстой кишки. Вот. Так что наследственность в этом плане у меня тоже не шибко хорошая, скажу я вам. Вот такая история. Так что, возможно, я даже и не доживу до того момента, судя по моим вот Ошушением, как я, вот, болею, как меня бессонница, одолеват. Вполне возможно, что я даже и не доживу до того момента, когда вот это все произойдет. А если я вдруг и доживу, то в моем организме просто не хватит той самой физической силы, чтобы преодолеть бы все эти трудности момента. Но я что хочу сказать же? Я хочу сказать, что люди... Люди, знайте, что нас ждет, и готовьтесь к этому. Не надо бодаться, не надо дружка-дружку кусать, не надо стремиться стать хозяевами жизни. Вот, которые стремятся стать хозяевами жизни, они как раз в первую очередь и погибнут. Если они думают, что они спасутся в каких-то своих подземных помещениях, бункерах. Так будет землетрясение такое, что ни одно подземное помещение не выдержит. Какие бы шибкограмотные инженеры это дело не спланировали, и какие бы там технологии не применялись бы, все это рухнет и захоронит тех, кто окажется в этих самых помещениях, и водой их зальет. Если рядом находятся какие-то водоемы, там море, озеро, река широкая, вот так. Так что шансов у их как раз же и меньше всего у этих людей индивидумов, которые себя позиционируют человеками, считают. Вот у их как раз шансов-то и меньше всего. Им было вот угомониться бы и не беситься бы, и не придумывать нам разные способы, как нас людей уменьшить количество, как нас поубивать при помощи сказок про коронавирус, про пандемию там какую-то. Ведь вот сейчас, если ты заболеешь, например, каким-то пранхитом, или просто у тебя там какая-то вершение в горле там, Насморк, пойдешь к врачам в больницу Это опасное дело Вот ты пришел в больницу А тебя там лечить не будут, им невыгодно Потому что вот у нас конкретно В России теперь Медицина страховая А страховые компании Они ведь не для того Придуманы, чтобы платить этим врачам Они с населения деньги собирают а врачанцы платить не хочут. У них же задача собрать деньги, а не давать. А тут и что? Тут и шо. Значит, придумали вот эту самую, этот самый коронавирус, который якобы людей убивает. Вот страховым компаниям ведь это не выгодно совсем. Страховым компаниям нужно, чтобы люди не помирали. Потому что сейчас вот люди могут начать особо хитрые, страховаться от этого самого коронавируса. Вот. Или отчет такого похожего, если, например, страховые компании не захотят страховать от хитрости своей. Да. И тогда пойдут судебные процессы, и страховым компаниям все равно придется кому-то все равно какие-то деньги выплачивать, а ведь намечено массовое уничтожение людей. Ведь вот... Эти самые коронабесы, которые вот это все придумали, да? Хозяева этих транснациональных корпораций, всякие миллиардеры, всякие, вот. Они же что? Они решили, ведь раньше был промышленный капитализм. Это как-то развивало. Им было выгодно производить, заниматься промышленностью, им нужны были рабочие люди, пролетарии, так сказать. Вот, тогда, значит, что-то строилось, что-то расширялось. Но приходит такой момент, когда, значит, вот жадность вот этих самых капиталистов достигла своего, значит, апогею, своей высшей точки. И не захотелось делиться с рабочим классом. Тогда возникла, возникла революция. Но революцию эту вот, например, в 1917 году, ведь вот, ведь вот не народ ее сорганизовал. Опять же, вот эти самые глобалисты, которые всю жизнь мечтают, чтобы народ работал бы на них, но чтобы с народом бы не делиться. Вот они притянули так, что надо, значит, большую часть населения на земле просто убить бы. А как можно убить? Ну, с вертолету, там, с самолету дустом больно не посыпешь. Но тогда такой и авиации не было, чтобы дусту посыпать. И тогда что придумали? Придумали, значит, революцию устроить. Революция тогда была не только в России, а и в разных других странах. В Китае, в Европе, там, в Германии, там, прочее. Для чего это было нужно? Чтобы, значит, люди убивали бы дружка дружку. Вот. была сорганизована мировая война, вот это, когда значит страны начали воевать между собой, вот. А потом вот эти революции, ведь вот власть в России тогда захватили не ихные ставленники, вернее, они рассчитывали, что все вот эти э, революционеры, когда придут к власти, будут выполнять ихные указы этих самых. Тогда вот они не назывались коронабесами, а тогда назывались по-другому же. Но тоже сущность не меняется. Вот. Тогда была попытка при помощи гриппа испанки устроить то, что сейчас вот в Европе всех заставили ходить в масках в 1918 году. Вот. Эти маски, они убили больше людей, чем... От какой-нибудь там микробы умирали люди. Почему? Потому что человек, который дышит собственными выдохами, он очень сильно ослабляет свой иммунитет. И тогда к нему пристает любая зараза, и он от нее, от любой заразы может помереть. Там и туберкулез пошел. Вот. Эпидемии туберкулеза были. В России у них это не получилось, потому что в России шла жестокая гражданская война в это время. И у них вот это не получилось. Тогда им это все пришлось отложить. Вот. Была вторая попытка натравить, значит, на Советский Союз, уже образованный, Гитлера. Ведь вот не все революционеры были против этих самых глобалистов, которые хотели стать хозяевом мира. Вот был такой Называл себя Троцким. Вот, троцкисты, они были тоже за, ну, как их учили, мировую революцию. Это мировая революция. Она бы убила еще больше людей. Но то, что нужно было этим самым глобалистам. Но к власти у нас в Советском Союзе, слава богу, пришли такие, как Ленин и потом Сталин. Им не нужно было эту мировую революцию. Они поняли всю эту самую хитрость этой мировой закулисы. И они не пошли у них на поводу. Вот тогда Советский Союз стал развиваться. Все строилось. Вот это самое бесплатное образование образовалось. Ведь при царе не было у нас пенсии у простых людей, у рабочих. Пенсия была только у государственных служащих. Потом, когда, значит, во время февральской революции к власти пришли буржуи, вот, буржуи, они ничего для людей не сделали. Почему стала необходимость и возможность этой самой Октябрьской революции, когда, значит, ведь вот буржуи они только для себя сделали. Они царя свергнули, а для себя сделали лапу. Вот так. А простой человек остался, опять же, с фигом в кармане. Вот. Тогда, тогда у этих глобалистов не получилось. Но они из поколения в поколение вот эту самую мечту передают своим потомкам. Что вот, дескать, нужно жить так, чтобы, значит, вот вы были хозяева, а остальные были бы рабы, которые не хочет быть рабами, пусть они помрут, например. Вот. И вот придумали они теперь вот этот самый коронавирус. Который он, в общем-то, давно известен. Но просто он настолько на самом деле безопасен людям, что из него, из мухи слона, никто не раздувал. Поэтому он не был на слуху. А вот раз он не на слуху, его, значит, вот если бы сейчас попробовали придумать там Эпидемию или пандемию, туберкулеза или еще какой страшной болезни, да? Люди бы не пошли на поводу. Страху бы не нагнали на людей, потому что люди уже давно победили эти болезни. Если где-то очагово как-то это возникает, это все берется под контроль. Уже давно людей, ведь вот туберкулез, он так как гриб не мутирует. И если, значит, человеку сделали прививку, она ему хватает на всю жизнь. Ну, за редким исключением, когда, например, человек по причине там какой-то другой болезни там или э, увечья ослабевает, ослабнет, да, тогда может у него туберкулез по-новой образоваться в организме. Потому что микробы туберкулеза, эти палочки Коха, они в человеке живут можно сказать, с рождения, и начинают себя проявлять активно, только когда человек ослабнул по причине какой-нибудь там другой болезни, или увечья, или от голода или от перхолождения. В общем, так. Так что они вот, эти самые... Ведь вот, чтобы вот это все коронабесие заделать, сначала они, вот этот мировой сговор, значит, да, буржуйский, они сначала постарались во всем мире Захватить средства массовой информации. Что такое средство массовой информации? Вот у Гитлера был министр пропаганды Геббельс. Вот он как говорил. Я, конечно, дословно не помню, но по смыслу. Вот он говорил. Отравишь в деревне колодец. Убьешь ты 100 человек. Отравишь ты в городе водопровод. Убьешь ты там тысячу или несколько тысяч человек. А вот ты пустишь, значит, брехню по радио. Ты убьешь миллионы. Но тогда не было телевидения, тогда было радио. И это радио помогло этим самым нацистам поднять сначала свою Германию, а потом и всю Европу на большую войну против Советского Союза. Вот это радио, значит, пропаганда по радио, значит, помогнула им тогда. И вот теперь, используя опыт этого самого Геббельса, вот эти самые, как их будем теперь называть, коронабесы, хозяева жизни, которые хотят быть, они решили использовать телевидение. И вот во всем мире, во всех странах постарались захватить телевидение. Для этого вот эти самые хозяева транснациональных корпораций не пожалели денег. Они захватили все средства массовой информации, телевидение, радио, газеты, журналы, везде посадили своих людей, надежных, которые, значит, всячески, всячески избавлялись от людей, которые могут слишком много правды говорить. Вот. Теперь на телевидении ни одного человека не осталось, который может правду сказать. Их всех оттуда выгнали по разным причинам, разными способами. Вот. Поэтому телевизор смотреть опасно. Теперь в интернете тоже. В интернете тоже они стараются захватить свои позиции. Вот так. Люди, которые целыми днями, сто с лишним каналов, значит, телевизоры, круглые сутки смотрят эти телевизоры, да, через каждый час на каждом канале рассказывают про этот самый ужасный коронавирус, который вот всех убьет. А вот человек попадет в больницу, там он попадает в руки тех врачей, которые вот остались, не захотели уходить. Почему? Потому что они больше нигде работать не могут. Всех нормальных врачей оттуда выгнали, со всех больниц. Устроили оптимизацию, вот я говорю конкретно про Россию, я думаю, что в других странах произошла та же история. Вот. Готовились они тщательно. Вот. Особенно последние 30 лет, когда рухнул Советский Союз, у них руки развязались. Началась жестокая оптимизация этой самой медицины. Вот так. При помощи, значит, этой самой страховой медицины они вынудили уйти из врачей, значит, и медсестер большое количество. Почему? Потому что страховые компании, они не любят давать деньги. Они любят только брать. Ну и врачам стало кисло. Они стали просто уходить. Во всех деревнях, во всех малых населенных пунктах стали закрывать медпункты. Вот в моем поселке, где я живу, было несколько медпунктов. Была шикарная большая больница. Больница, она так и осталась, но она полупустая стоит. Она стоит полупустая, потому что нету нормальных врачей нужного количества. Нету медикаментов, нет ничего, потому что все подорожало. Все было сделано для того, чтобы медицину ослабить сильно. И теперь оставшиеся врачи, у них не стоит задача лечить нас, у них стоит задача заработать деньги. А деньги они зарабатывают просто. Раз страховые компании им не платят, как они хочут, то значит они получают премии из бюджета. А премии им дают за то, что они побольше людей напишут, что те люди, значит, болели или умерли от коронавируса. И вот эта вся информация поступает в СМИ и начинает нагнетаться эта самая истерия, паника. Я вот смотрю, что некоторые люди даже в лес идут погулять, где ну, рядом никого нету. Они идут в намордниках и в перчатках. А эти маски, они же не защищают от вируса, на самом деле. Вирус может проникнуть человеку и не только через маску, не только через рот или нос, и через глаза, вот. Человек, вот маски эти, они, да, они защищают окружающих. Если вот, например, я болен, скажем, допустим, Открытой формой туберкулеза. И я, значит, выхожу и иду, значит, среди людей, чтобы я не заразил бы людей своим туберкулезом. Вот тогда я обязан одеть эту маску. И то, эта маска окружающих защищает только в течение каких-то там двух-трех часов. Дальше она уже не защищает. Она уже дальше не барьер. Вот. А меня уже, если я вот здоровый, если я одену эту маску, она тоже не, не больно защитит. А тут еще, тут еще такая ситуация, что бедные люди, ведь цены на маски резко выросли, купить эти маски сложно, не все могут сами сшить. Да, бедные люди вынуждены носить эти маски, одну маску несколько дней, она уже становится грязная, черная. Там столько заразы в ней собирается, в этой маске. А он в ней ходит, почему? Потому что его придумали штрафовать в автобусах, в троллейбусах. Его придумали штрафовать в магазинах. Вот, чтобы он ничего бы не мог купить себе. Вот. Что придумали эти самые коронабесы. И получается, получается, что вот он вынужденный, да, носить эту грязную маску. Он даже, может быть, знает, что она заразная, но ему... Ему же надо как-то пойти в магазин и что-то купить. На что-то ему надо жить. Ему надо как-то проехаться в автобусе. Вот я попробовал ездить в маске в автобусе пару-тройку раз. Подышал своими выдохами. Мне стало дурно. Меня начал бить сильный кашель. Потому что я человек пожилой. У меня вот зубы нездоровые, плохие. Вот. И естественно, естественно, а тут еще углекислый газ, который я выдыхаю, он же задерживается в этой самой маске, и я его вдыхаю обратно. Получается, что у меня углекислого газа в крови становится больше, чем нужно. А углекислый газ, он способствует сгущению крови, образованию тромбов, и люди начинают умирать еще и от инсультов и инфарктов, особенно пожилые люди. Ведь вот в Китае, когда вот эту коронавесию затеяли, очень много стариков убили при помощи этих масок. Дело в чем? Дело в тем, что в Китае нет пенсии для нормальных работяг. Там пенсии есть только для госслужащих. И работяги работают до последнего, сколько могут. Вот. А там находится много американских заводов, которые принадлежат таким вот коронабесам хозяевам жизни. Они решили провести эксперимент на этих стариках и заставили всех рабочих на работе значит, носить маски. Если ты без маски, значит ты работать не можешь. Ну, естественно, старики, целыми днями ходившие в этих масках, заболели и умерли. А про них написали, что они умерли от коронавируса. Чтобы поднять панику, усилить. Вот так. И по этому же пути сейчас идут у нас, в России. Старикам вот в крупных городах, пока я не знаю, но ну, у нас пока, фу-фу, чтобы не сглазить бы. Но в крупных городах уже, за то, что значит, в Москве, например, за то, что старик после 65 лет, значит, выходит на улицу, да, и не дай бог, он без маски, его обязательно штрафуют Вот чтобы его не штрафовали, он бедняга, ходит в этой маске, идет в магазин. Едет в автобусе, да, и дышит собственными выдохами. А это все равно, что наложить свою какашку в тарелку и скушать ее. Это совсем не полезно для человека. Вот так вот. Так что люди взбесились, но это бешенство, оно даром не проходит. Да, за это бешенство люди будут наказаны. Я сообщил вам страшную весть. И это правда. Можете мне не верить. Мне... Главное у меня совесть чиста. Я не скрыл от людей. Я сообщил. Я, возможно, сам не доживу до этой страшной минуты. Но я хочу, чтобы люди хоть какие-то дожили чтобы смогли преодолеть эту страшную минуту, когда Земля перевернется. Да, еще подробности. Земля перевернется, и ось, наклон оси у Земли изменится, экватор подвинется, и климат на Земле будет непонятный вообще, и при том Солнце начнет сходить, не с востока, а с запада, потому что вращение Земли будет совсем в обратном направлении. И вот в момент, когда Земля будет переворачиваться и менять свои полюса, еще произойдет такая вещь, резко увеличится скорость вращения Земли. И она будет вращаться так, что суточная. Вращение ускорится, и сутки будут не 24 часа, как сейчас у нас, а будет где-то, может быть, 12 часов. Да. Вот такая история, братцы мои, люди. Это все, что я хотел пока сообщить людям. Если кто-то думает, что я решил таким образом заработать деньги на этом самом воли на ютюбе денег я на этом не заработаю потому что та информация которую я вот здесь сообщаю она совсем не выгодно этому самому ютюбу и гуглу потому что это хозяева этого этих интернет ресурсов они тоже относятся к этим Хозяевам жизни Коронабесам И им наоборот Нужно раскручивать Совсем другую историю Вот, поэтому Вот этот мой ролик Будут всячески затирать Если вдруг его станет Много людей смотреть Его могут даже и запретить И снять Вообще Вот так А если вдруг вот кто-то считает, что я, например, хочу на этом деле заработать. Вот наблюдайте. Да, вдруг такое чудо произойдет, и много-много людей начнут смотреть этот мой ролик. И его, значит, да, мне, например, как они считают, предложат эти самые хозяева Ютуба вот, монетизацию, чтобы, значит, Размещать на этом ролике свои рекламные ролики, чтобы я зарабатывал бы, чтобы они зарабатывали на этом деле. Так я вам обещаю, если вдруг такое чудо произойдет, хотя оно вряд ли произойдет, скорее всего не произойдет. Вот, я вам обещаю, что если, значит, мне кто-то предложит монетизацию, и чтобы я на этом деле зарабатывал, я откажусь, откажусь. Я, конечно, бедный человек, у меня пенсия небольшая. Но я откажусь, потому что счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает. Правда, мне хватает с очень большой натяжкой, но мне лишнего чужого не надо. Вот. Я обойдусь, но я знаю, что мне никто не предложит монетизацию. Особенно с этим роликом. Стой информацией, которую я вот дал в этом ролике. Вот. Так что можете наблюдать за этим. Если кто, значит, увидит, что я при помощи этого ролика начал зарабатывать какие-то деньги, пусть он придет и плюнет мне в лицо. Да. Я обещаю, что этого не произойдет. Потому что, во-первых, я просто могу скоро помереть, потому что я весь больной. Медицина у нас такая, что она у нее не стоит задача нас лечить. У нее стоит задача стричь с нас бабло. Ведь вот врачи вот этих, от слова врать, они думают, что их пронесет. Что вот если, значит, они помогут. Этим хозяевам жизни избавиться от большого количества населения. Что их не тронут, что они останутся. Но этого не будет. Потому что когда население резко уменьшится, то им, этим хозяевам жизни, и не будет нужно такое количество врачей. Естественно, от лишних они будут избавляться. И по каким критериям они будут оценивать нужных им людей? Это сейчас темный лес. То же самое относится и к полицейским, которые сейчас очень старательно, очень старательно ловят людей, штрафуют. Вместо того, чтобы ловить воров и бандитов, они ловят пенсионеров, штрафуют. Вот. Да. Потому что тут не надо быть героическим человеком. Ведь вот была советская милиция. Они не ходили в бронежилетах и касках с дубинками. Советский милиционер, он ходил, Просто красиво одеты в форме. Ну, когда надо было, шел одеты в штатское эти оперативные работники. И пистолеты им давали только на какие-то операции. Постоянно они с оружием не ходили. И если, значит, советский милиционер вдруг выстрелил в человека, ему приходилось очень сильно доказывать, что это была необходимость. Да. А сейчас вот. Наша Государственная Дума приняла закон, который разрешает полицейским стрелять в людей без предупреждения на поражение. Почему им дали такую волю? Потому что, потому что они боятся народа. Они боятся, что народ их свергнет. Но народ, даже если их не свергнет, даже если их не свергнет народ, нету им дальше ничего в этой жизни, потому что, я сказал, земля перевернется в середине марта 2026 года. Наблюдайте, люди. Вот, учителя у нас сидели в избирательных комиссиях еще с советских времен мода была такая, потому что в школах было удобно устраивать избирательные участки на выборы. Еще при Ельцине это пошло. Когда, значит, Ельцину нужно было держаться у власти. Учителям, значит, был приказ, которые сидели в избирательных комиссиях, воровать голоса в пользу этого самого Ельцина. Потом была вот эта... Придумано для смеху. Партия Единой Россия для смеху назвали ее так. В пользу этой партии, значит, стали воровать голоса у населения. Население совсем не голосует за Единую Россию. Большинство людей против нее, против Путина голосуют. Но эти учителя, они старательно работали, отрабатывали то, что вот им... Разрешалось заниматься вот этим самым бизнесом в школе. В школе они детей больно учить не стали. Они стали зарабатывать на репетиторстве. Это им выгоднее. Там можно не работать, а бабло речь Вот так. Поэтому они и старались удержать вот эту власть. Они не думали, что придет тот день, когда они станут ненужными. Теперь они отработаны материал. Теперь выборов не будет. Будет, для начала будет видимость выборов, вот уже провели пару раз такую видимость выборов, да, на пеньках, на скамейках, вот, а дальше, а дальше даже и видимости не будет, дальше будет просто приказ начальства, закон для подчиненных и все, и учителя стали ненужными, за что они старались, вот теперь их в первую очередь вакцинируют, а вакцина это непонятное, что за вакцина. Что там за состав этой вакцины, для чего это придумано. А ведь коронабесом нужно, чтобы население убавилось. Эти учителя, они тоже, они тоже пострадают, их тоже погибнет очень много. Вы думаете, для чего вот эти мусоросжигательные заводы строят за наш счет? За наш счет строят мусоросжигательные заводы. С нас дерут деньги, повысили, значит, тарифы на мусор. Вот эти мусоросжигательные заводы собираются впоследствии использовать для, как крематории, для сжигания трупов, когда пойдет массовое вымирание населения. А массовое вымирание населения по их плану, по плану этих коронабесов, должно произойти вот именно... От этого самого вакцинирования массового. Вот такая история. Думайте, люди, как вам дальше жить и выживать. Я пока все сказал. Если кто смотрел меня, спасибо за внимание. Извините за излишнюю эмоциональность. Да.